Вот, ребят, накатили сегодня прошивку на ладу V101.8 с роботизированной коробкой. У тебя, я не помню, она прошита под этот, под да, третий, 30. да? Да, ну, с прошитой уже под 3.0. А, прошивочка сегодняшний вариант у меня, там я некий ну, переделок много сделал, посмотрел, что еще в новых там прошивках сделано было, которые вот вышли недавно на Vesta. Здесь аккуратнее не гони там за это камера. Ну и посмотрим, как она, в общем, едет. Но по ощущениям нормально тут все. Да, Проблема ну она да, она совсем по другому, вот эту камеру проедем, там дальше уже нету э -э, намного лучше тяга прям снизов хорошая и переключения по другому идут там пешеходник аккуратно люди бывают, часто выходят асфальт ну в общем и налево именно надо надо а, в общем все нормально едет как бы просто на испытании залил чтобы проверить все эти дела как она будет с новыми калибровочками с новой фазой фазу кстати я тоже чуть, -чуть поменял там немного изменил а, посмотрим как она себя поведет то есть но ну, как обычно в общем то я думаю что Закончу я это к 5 января, как я обещал, в общем, сделать все это дело. И после этого будем прошивать. Но надо выкатать, естественно, все это дело, потому что иначе никак. Как бы. Все перепроверить, все проверить. И опять же, ребята испытывают еще в Беларуси, в Минске те же самые прошивки, что и мы здесь испытываем. То есть все одинаково на испытании тоже, как свое. Сейчас можно будет попробовать разогнаться. Это не спорт режим, это обычный включен коробки у нас сейчас. Со старт? Не, зачем со старт? Просто... Да, вообще, ну, она такая по ощущениям, как будто ты да, на... Очень -очень на коробке гидравлической едешь ну только что переключение чуть помедленнее но при этом как бы ни пинков ничего нет она прям мягко мягко становится фильтр стоит от спорт, Sport поэтому ну, звук другой, опять же из-за фазорегулятора из-за переделанных, там немного еще с зажиганием я поработал, потому что фазорегулятор у нас перекручен, наполнение изменено и само здесь нормально пролетать и сейчас налево нам надо будет и само собой надо было и углы под именно эти наполнения переделать есть, ну как бы проблем в общем-то не возникает уже катаем эту прошивку с этими углами уже не первый день ребята никакой детонации отскоков там особо ничего нет все как бы вроде нормально звук сильно меняется от зажигания ну опять же от фаза регулятора ну, ну в общем Покатаемся, посмотрим, испытаем, опять же не забываем ходить, кто смотрит на ютубе, под видео у меня ссылочки на драйв и на контакт, соответственно кнопочку жмем подписываться и колокольчик, чтобы приходили оповещения о том, что что-то новое вышло, так что в общем всем пока и до новых встреч.